Однажды, один знаменитый актер, Роберт Де Ниро, сказал такую фразу «Западнее Гудзона ничего нет». Я поверил ему на слова. Я долгое время жил в Нью-Йорке, в Манхэттене. И я могу сказать, что это самое неприятные воспоминания о моей жизни за 16 лет. В Америке. Я обожал Нью-Йорк. Я обожал Манхэттен, который находится сейчас как раз-таки за моей спиной. А западная Гудзона есть жизнь. И намного более цивилизованнее, чем в этом зоопарке. Манхэттен это некий, так в Америке говорят, атм машин да? То есть машина для вынимания денег. Я думаю, что здравомыслящий человек может воспринимать Манхэттен только таким образом, только как вынимать а, деньги. И на этом все так и построено. А тот бардак, который окружает тебя, когда ты находишься в Манхэттене, не сопоставим а, с той реальной Америкой и с той реальной жизнью, которая окружает тебя Помимо этого города. Два часа люди тратят как минимум поехать на работу, вернуться с работы. Это постоянные сигналы ёбнутым пешеходам, которые, блядь, не понимают, что если им горит зеленый свет, то чаще всего и тебе горит зеленый свет, и ты не можешь туда повернуть. Эти ёбнутые мэр де Блазио... Ебанько на всю башку, который позакрывал проспекты и сделал из них велосипедные дорожки. Короче, какой-то э, специфический город-зоопарк. Он очень красивый. Он прямо вот с этой точки, вот с этой точки он идеальный. А я его таким и люблю. Вот так выглядела моя мечта. Именно вот так. И поэтому я именно с этой точки на нее и люблюсь. Могу рассказать дополнительно еще один маленький интересный момент. Мофасан, если я не ошибаюсь, когда строили Эфелеву башню в Париже, он был большим противником строительства и постоянно критиковал Эфелеву башню. И в конце концов, когда ее достроили, была презентация, его увидели на самом верху этой Эфелевой башни. Когда у него спросили, почему ты так критиковал это Эфелеву башню, говорил, что эта уродина портит а, собой весь вид Парижа, а вы наверху. Если не ошибаюсь, он ответил так. Это единственное место, откуда ее не видно. Также и Нью-Йорк. Нью-Йорк – это единственное место, откуда его не видно. Когда ты находишься внутри, в городе, в Манхэттене ты его не видишь, ты его только чувствуешь, ты его ощущаешь, ты его слышишь, ты его проникновенно ощущаешь и ненавидишь одновременно. Бывают моменты, бывают дни, бывает прекрасное настроение, когда ты благосклонно к этому относишься, но видишь ты Манхэттен только... И любишь ты Манхэттен только тогда, когда ты его покинул, к сожалению. Поэтому, когда ты немножко отдаляешься, тогда ты начинаешь более серьезно а, ощущать то чувство, за которым ты приехал. Это чувство, вот оно, вот оно. Это чувство любоваться этим городом сдалека. И периодически прикасаться к нему в кафе встретиться с друзьями опять сделать что-нибудь сделать бизнес но ты ощущаешь неимоверный кайф когда ты уезжаешь из манхэттен и к сожалению или к счастью ты получаешь точно такой же неимоверный кайф когда ты прилетаешь в нью-йорк едешь в такси из аэропорта JFK И видишь эту мощь эти огни именно на таком расстоянии именно издалека когда ты приближаешься к этой махине в этом и есть самый большой кайф самый большой кайф утки пытаются подтвердить мои слова так что до встречи в Нью-Йорке, любите его, прикасайтесь, Но в то же самое время я бы рекомендовал периодически смотреть на другую сторону Гудзона. От Гудзона и до Калифорнии. Всем привет!